Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Лотникова Лёля. И сегодня хочу рассказать вам о новом международном проекте, который позволит вам. Не меняя своего образа жизни и проживая там, где вы сейчас живете, и совершенно неважно – поселок, хуторок, крупный город, работать будете дома при частичной занятости. Находясь, можно также в декретном отпуске работать, с белым доходом, без каких-либо начальных капиталовложений и совершенно легально. Никого не обманывая, ни у кого ничего не воруя, вы сможете зарабатывать деньги. И будете зарабатывать с помощью интернет. А конкретно речь пойдет о интернет-проекте с международной компанией Орифлейм. Орифлейм у всех на слуху. И поэтому, если вы еще не знаете, что в «Орифлей» можно солидно зарабатывать, причем в сети, в сети интернет, то у меня для вас есть очень хорошая новость. Вы не одиноки, и в интернет все только-только начинается. Об этом виде дохода на данный момент вообще мало кто знает и умеет. Всем известно, что в компании Reflame есть каталоги. И показывая каталог и консультируя клиентов, можно зарабатывать деньги. Но, как правило, на этом много не заработаешь. Но мы с вами сейчас будем говорить не об этом. Мы будем говорить о работе и доходах, не связанных с личной продажей продукции, не связанных с каталогами. Работа будет осуществляться исключительно через интернет, с вашего домашнего компьютера. И еще раз основные характеристики этой работы. Работа не связана с личными продажами. Работать вы сможете в свободном графике, возможность совмещения. Работать можно дома. Это очень хорошо подходит для студентов, мамочек в декрете, для работающего населения. Вам обеспечен карьерный рост, но при правильном подходе к своим должностным обязанностям. Премии и бонусы у вас обязательно будут. И самое главное, доход не ограничен. Все зависит от вашего желания. Вы скажете сейчас, что это сказки. Нет, это не сказки, это все реально. И вы, наверное, понимаете, что серьезные деньги вам просто так никто платить не будет. Поэтому сразу хочу сказать, здесь надо работать. Это не лохотрон. Это не халява. Это полноценная, настоящая, Работа. И у вас возникают вопросы: Что же конкретно вы будете делать, работая в интернет? Сколько я буду зарабатывать, как я буду получать свои деньги, куда они будут перечисляться? Есть ли у меня перспективы? И вообще, законно ли все это? Еще очень много у вас возникнет вопросов. Поэтому мы для вас создали 15-минутный видеоролик с подробным рассказом. А также мы описали в тексте на тот случай если ролик не откроется, и вы не сможете его посмотреть. Видеоролик и текст, и некоторые рекомендации мы вам вышлем на вашу электронную почту. Пришлите запрос на эту электронную почту, которую вы сейчас видите на экране. И сделайте пометку «Хочу узнать подробнее о работе в интернет с Арифлейм». И я вам обязательно все вышлю. И в завершение хочу еще раз представиться. Меня зовут Лотникова Лёля, я старший золотой директор коммерческой группы Арифлейм. На слайде вы сейчас видите скайп и электронную почту. Все заявки я принимаю только на эту электронную почту. Скайп нам с вами понадобится потом для общения. И еще один очень важный момент, дорогие друзья. Я не рассматриваю другие варианты работы. Поэтому не тратьте ни свое, ни мое время. Не засоряйте электронную почту и скайп. С вами была Лотникова Лёля. До новых встреч!